Функциональная эстетическая реабилитация наших пациентов начинается с тщательного планирования лечения, и уже на этом этапе мы наглядно демонстрируем пациентам предполагаемый результат лечения. Но обо всем по порядку. После первичной консультации, объяснения основных жалоб пациента, мы получаем диагностические модели. И с учетом пожеланий пациента и на основе анализа клинической ситуации зубные техники в нашей зуботехнической лаборатории производят восковое моделирование зубов, то есть воксап. При этом обязательно учитывается пол, возраст пациента, объем мягких тканей, форма лица и тип улыбки. Далее, с помощью особых манипуляций, моделированная форма зубов переносится в полость рта пациента. При этом мы можем выбрать любой цвет из палитры, используемой в стоматологии. Это так называемая методика мок up При этом, при выборе цвета, большинство пациентов выбирает цвет все-таки на 1-2 тона светлее собственных зубов. После переноса восковой моделировки в полость рта пациента он оценивает цвет, форму, размер зубов после восстановления, а также проверяет дикцию, что очень важно, потому что наша жизнь связана с постоянным общением. В случае необходимости проводится коррекция и вносится изменения для достижения идеального результата, так как каждый случай – это эксклюзив. Технология MoCAP позволяет наглядно оценить предполагаемый результат лечения до каких-либо вмешательств, то есть мы демонстрируем пациенту то, что мы получим в результате лечения без механической обработки зубов, снятия старых реставраций и других манипуляций в полости рта. Вообще мука переводится как пакет. И этот термин пришел к нам от дизайнеров. Поэтому стоматологи сегодня это не просто врачи. Это своего рода дизайнеры. Дизайнеры ваших зубов, ваших улыбок. Приходите к нам, и мы восстановим функцию и создадим ту самую улыбку.